Вы чуть не погибли. У вас сложные переломы обеих ног и сильно повреждена малая берцовая кость. Новый фильм Роба Райнера. Как только расчистят дорогу, я отвезу вас в больницу. А пока набирайтесь сил и ни о чем не беспокойтесь. По роману Стивена Кинга. Все будет замечательно. Я ваша большая поклонница. Меня зовут Энни Уилкс. Боюсь, один из моих клиентов, Пол Шелдон, попал в беду. Вы имеете в виду Пола Шелдона-писателя, автора знаменитых книжек про Мизери? Она появилась в магазине, Пол. Мне сказали, он выехал из отеля в прошлый вторник. Это очень странно. То, что вы нашли меня, — настоящее чудо. Ну, я следила за вами. Следили? О, Пол, я прочитала все ваши книги. Вы должно быть хороший человек, иначе не создали бы такую необыкновенную героиню, как Мизери Честейн. Вы очень добры. По предварительным данным Пол Шелдон погиб. Ты грязный ублюдок! Как ты мог? Мисс Ричестон не могла умереть. Но ее душа жива. Мне плевать на ее душу! Мне нужна она! Ты убил ее! Ты же не веришь в то, что он погиб? даже не надейся что кто-то спасет тебя я никому не звонила никто не знает что ты здесь и в твоих интересах чтобы со мной ничего не случилось если я умру умрешь и ты. Я знаю, что ты выходил. Не это ищешь. Со временем ты привыкнешь. Эми, не знаю, что ты задумала, но, пожалуйста, не делай этого. Энни, господи! Тише, дорогой. Доверься мне. Боже, правый! Это ради твоего блага. Мизери! Боже, как я тебя люблю!